Сегодня я хочу вам немножко рассказать о том, какое меню в своем рационе использует Криштиано Роналду. Этот фантастический португалец, любимец тысячи фанатов, считается лучшим игроком мира по версии FIFA и по версии УЕФА. Итак, какую же диету соблюдают Криштиано Роналду? Во-первых, его дневной рацион разбит примерно на 6 приемов пищи. Он не употребляет сахар, избегает мочного и алкоголя. А пьет он протеиновые коктейли, принимает мультивитамины, добавки для здоровья суставов. Также старается есть большое количество овощей. Но в принципе его диета построена на рыбе, морепродуктах, овощах, приготовленных на гриле или в духовке. Конечно же он старается пить много воды. На завтрак и полдник предпочитают фруктовые соки. Завтрак Криштиану Роналду, как правило, состоит из фруктового сока, цельнозерновых хлопьев и яичного белка. А в обед же, макароны из цельной пшеницы, зеленые овощи, курица с салатом и печеный картофель. Полдник – рулет из тунца с фруктовым или лимонным соком. Ну а на ужин – рис или фасоль с куриной грудкой или индейкой. Ну и, конечно же, фрукты. Криштиану Роналду, как и любой обычный человек, также имеет свои вкусовые пристрастия, имеет свое любимое блюдо. Любимое блюдо у форварда Португалии – это бакаляо. Это сушеная треска, причем очень соленая. Это одно из традиционных португальских блюд, которое также часто подается на Рождество. Ну а если уважаемые зрители захотят попробовать любимое блюдо Кристиана Роналду, то компания Соль жизни советует использовать для ее приготовления наши сользаменители. Конечно, рецепт уже будет отличаться немножко от португальского, но ничуть не ухудшит вкус трески а сделает ее ароматной, уменьшит солевую нагрузку на ваш организм. И более того, при приготовлении наших сользаменителей используются новейшие технологии, которые позволяют создавать сользаменители таким образом, чтобы они улучшали ваше здоровье, выводили токсины, улучшали работу сердечно-сосудистой системы, способствовали очищению крови. Познакомиться с нашими продуктами вы можете на нашем сайте. Мы также расскажем вам и научим, как можно контролировать потребление соли и изменить свое питание.